Представляем вашему вниманию очередной выпуск видеопроекта, который познакомит вас с информацией о качественных свойствах и функциональности игрушек от фабрики Полесия. В этот раз выпуск посвящен новинке от нашего предприятия – набору «Кухня» Мастер-Шеф. Набор представлен в виде кухни с современным дизайном, которая поставляется в подарочной коробке. Прекрасно укомплектованный игровой комплекс «Мастер-Шеф» выполнен в красно-белом цвете – Столешница кухни многофункциональна, имеет две зоны – для приготовления пищи и для мытья посуды. На верхней части набора закреплена имитация вытяжки, которая делает игровой комплекс более реалистичным. Тут же располагаются крючки для приборов. Для удобства размещения элементов набора его конструкция имеет много полочек и ниш. Кроме того, комплекс имеет встроенную имитацию машины для приготовления кофе. Нижняя часть дополнена духовым шкафом, холодильником, а также шкафчиками для хранения продуктов. Для того, чтобы игра с набором была интересной и реалистичной, в комплект входит посуда, а также имитация продуктов. С набором «Мастер-шеф» малыш получает возможность познакомиться с разными способами приготовления пищи, пофантазировать, придумывая разные блюда, а также представить себя в роли шеф-повара. Красочная полиграфия набора предусматривает наличие элементов, вырезав которые малыш сможет дополнить сценарий игры. Набор соответствует нормам европейских стандартов, изготовлен из высококачественного пластика. Игровые комплексы способствуют разностороннему развитию ребенка, определяют его творческий потенциал. Увидимся в следующем выпуске. И помните, что вся радость жизни умещается в улыбке ребенка.